Сегодня 11 11 2021 года. Очень. Ой, у нас такие тут врата, такие порталы, друзья. И я хотела первый вопрос кавертный задать Свете, пользуясь служебным положением, друзья. А, так как Светлана помнит только дату а, своего входа в особый режим без еды и воды, мне хотелось бы спросить, Светочка, а помнишь ли ты, с какого числа мы с тобой начали сотрудничество? Честно говоря, я не успела посмотреть. Вот. Слушай, я даже понедельник от пятницы отлично... Я думаю, что сейчас, если Паша посмотрит нашу переписку, пока он с нами, он нам ответит. Наш единственный человек, который живет еще как бы в нормальном мире, а не так, что летает в облаках. Это раз. Почему я так говорю? Потому что я уверена, что это точно было месяцев 5 у нас с тобой, ну хотя бы 4, дадим так. Я знаю, что в августе и в июле я уже была вот Почему я так сегодня наглею, Света? Потому что раз сегодня такое число, то я хотела бы тебя первую спросить о чем? Вот скажи, пожалуйста, как ты относишься к этим цифрам?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 Вот. Не придерживаюсь, конечно, всяких гороскопов, потому что мне кажется, что каждый там уже настолько все намешано. Вот. А то, что касается чисел и нумерологии, ну, имеет место быть. <с> <с> Никуда от этого не деться, да? Ну, у меня еще есть один каверный вопрос, и потом я завершаю, друзья. Mm -hmm. Если а, имеет место быть, а, соответственно...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 имеет место быть, если ты согласна, можешь ли ты нам сейчас ты вообще, конечно, ла, от моей наглости, можешь ли ты нам а, сейчас дать некий, а, некую настройку каким-либо образом? Вот такой экспромт. Мы все готовы. Сонастройка. это как раз у нас сегодня был последний день марафона с девочками, не на семь дней, на восемь.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 Хорошо. Итак, легкость и благость, да? Все легко да, и так. радостно делаем. Замечательно. И пусть это будет сегодня нашим девизом, друзья. И я даю дорогу всем желающим задать вопросы в чатах либо здесь у нас вот в зуме. Кто подключился? Мы делаем со светой вдох. И кто у нас проявится в звуковом здесь формате, тот задаст следующий вопрос. Если нет, мы будем зачитывать. Угу. Так, ну вдох и выдох. Даже затяжное уже случился. Светочка, как ты? У тебя есть, у тебя есть вопросы? Нет, я... ты немножечко про... Если есть, давай. Ага, Самый частый вопрос у меня на сегодня... По новогоднему ретриту. По новогоднему ретриту, когда он будет, где он будет, где смотреть анонс. Я могу сказать, что, наверное, мы на следующей неделе будем вообще что-то искать. Если есть у кого-то предложение, кто может где-то в Краснодарском крае предложить свои места для проведения этого ретрита, то мы, конечно, с удовольствием рассмотрим, вот, потому что уже люди собираются из Екатеринбурга, девчонки собираются всеми семьями ехать и из Сургута лететь, ну, то есть с, абсолютно с разных уголков Земли, и это классно, если не будет у нас ничего закрыто. Вот. Поэтому, если есть у кого-то предложение, то с удовольствием рассмотрим, и, конечно же, когда будем определяться, когда уже определимся, сделаем анонс, что он будет и на Автополстаре, и в Школе автономии, и у меня на страничке, и у Рима на страничке, и у Насти на страничке. Где, где только можно, везде делаем анонс, только нужно, конечно же, определиться, потому что определять, конечно, ценовой критерий, чтобы максимально много людей могли приехать, потому что у, всех есть, у многих есть желание но не финансовые. Поэтому будем, конечно, в первую очередь отталкиваться от этого. Вот. Если у кого-то есть предложение, то мы, конечно, с огромным удовольствием это все рассмотрим. Так устраиваем кастинг. Желающие принять а, людей, которые в автономии могут только сделать лучше ваше пространство и окружающую территорию, а, просьба писать нам. Пишите по любым контактам, выходите через кого хотите по контактам и а, давайте о себе знать, друзья. А, если так, то мы, наверное, ретрит делаем до Нового года или в январе? А. А, вот, наверное, да. будем смотреть от предложений, потому что сначала mm -hmm. мы планировали вообще сделать в новогодние каникулы, но я так понимаю, что новогодние каникулы это будут просто неподъемные суммы, поэтому... Либо до, либо после. Но если будут предложения, то, конечно же, мы рассмотрим предложение и до, и после, а там уже будем смотреть, что, что вообще. Хотелось бы, чтобы поступили предложения, конечно. Вот. А если нет, то, ну, не знаю как, либо до, либо после. Вот тут пишут у нас девчонки, Леночка пишет, давайте потусим 31-го. Конечно, хорошо бы действительно вот такой какой-то рубеж, который у нас привыкли календарным, вот этим календарными датами обозначать, конечно, бы хорошо его, так скажем, перейти вместе, завершить этот год с благодарностями разными. И я думаю, что у всех найдется... Да мы вообще все такие быстрые, скорые, у всех найдется какой-то там, не знаю, номер, мы все можем проявиться и устроить такой капустник, квартирник и хаос какой-нибудь, пати, вечеринку, да, вот, поэтому почему бы, да. Друзья, давайте по всем-всем-всем своим знакомым распределим или вообще по всех своих сетях, кто может, дайте такой как бы призыв, такую информацию о том, что автономы, культурные автономы, которые ничего не будут, как говорится, трогать однозначно и только могут улучшить ваше пространство и территорию, ищут там, на заплыв, например, хотя бы там дня на 3-5, да, вот, хотя бы так. Вот. Да, да, да. Там, если хорошо пойдет, если мы понравимся, то мы можем задержаться, конечно, если нас будут спрашивать, долго да? просить, устрою вахту, то есть, друзья, на самом деле, будет с нами интересно, познавательно, и, естественно, хозяева будут включены вообще процессы, правда, Светочка, это мы Понятно. Что ж, это хорошая тема. Я вижу, что чат ожил здесь только спрашивает Артем, на сколько человек и сколько дней искать помещение. Мы в первую очередь, друзья, говорим о помещении, которое будет безвозмездно в плане, нет у нас вот безденежных эквивалентов. Мы можем отдать только свою любовь, заботу, благодарность. И это не только, это больше, чем вот эти деньги, которые могут обозначаться. Ну, давайте от трех дней, от трех идти вот так вот, скажем, mm -hmm. да. Кто-то, может быть, приедет даже на два дня, а насколько человек... Ну, опять-таки, давайте от 12 хорошее число хотя бы, да? Да, от 12, конечно, наверное, все-таки маловато будет, если рассчитывать то, что там хотели ребята приехать прям с... То, ну, наверное, все-таки, ну, как минимум, наверное, от... Ну, давай, давай, Давай сначала, от скольких, Свет, почему? Потому что, а, с одной стороны, если с детьми приедут, это только детям нужно будет спать, да, все остальное да. там родители будут уже на себя брать, мы ни к чему не будем обременять, нам же главное, чтобы мы умещались там на этих диванах, да. на ковриках, Наша задача, что такое, много ли нам надо. То есть вы не переживайте, сколько человек, мы разберемся. Мы даже, вот, пипи -пи будем ходить по, по графику. На каждого будет полторы минуты отведено, Знаете, как у нас вот во шраме было. На душ там то же самое будет, ну, три с половиной минуты. Мы спартанские такие, девочки и мальчики. Так что здесь количество не важно. Нам нужна только территория. Все остальное мы разберемся. Друзья, вы не переживайте. А вот количество дней – это уже легче, да, нам сказать? Да. Три-пять. Да, Отлично. Ну что ж, тогда переходим уже к разнообразным вопросам. Вот, уже выезжает у нас Мария Солнцева. Отлично, отлично. И Александр Сергеевич поддерживает нас. Хорошо, хорошо. Итак, сегодня предложение закрыть, значит, войти во врата в 22.17 и а, закрыть в 22.40. Мы потом остаемся после эфира в зуме и, и откроем их, и закроем, и всем поможем, а, чтобы никто не вывалился, как тут говорят, да? Вот. Ага, вот смотрите, кто пишет. Есть ретритный центр в Арханути один минус в Крыму. Ну, минус не минус, но, по-моему, доступно многим, даже кто будет Доступно, самое главное, чтобы у нас опять не перекрыли ничего, угу. вот, потому что у нас любят так пошутить. Угу. Ну вот, Леночка пишет, что кроме шуток надо сделать очищение качественное. Очищение в плане, по поводу, когда а сегодня очищение, да мы ну, уже все уже... Как говорится, сегодня я тоже и на занятиях отрабатываю, все, все уже уже пошли авто, авто, автоматом все, как бы, я не знаю, как, как это называется в сдаче экзаменов? Автомат, да? Когда ставят экзамен, да. зачет за автомат. Да, так, да, хорошо. Ну что ж, я не вижу вопросов. Вот, возможен ли такой быстрый переход на автономию? А какой такой, Александр, мы не поймем. Вот. Ну, конечно, все возможно, начиная от того, как вы себе здесь поставите, и а, все. Как только вы намерение свое выставите, ищу, все это что ты добавишь? Ну, <свят> я чтобы... не знаю, про какой быстрый, потому что я уже, наверное, не один раз сказала, что у меня этот путь занял 8 лет, и прям такой, таких достаточно глубинных практик 3 года. Поэтому о каком быстром переходе я не могу сказать, насколько это для вас быстро. Мне кажется, что можно быстрее. Теперь можно, когда у нас уже есть Светлана, проходит, то, ну, конечно, мы можем это сделать. Итак, друзья, задавайте вопросы. Время идет. И, Света, что там у тебя в твоих чатах, что в закрытом чате у нас? Какие вопросы по А расскажи, кстати, что там в итоге после Екатеринбурга, и, может быть, какой-то опыт у кого-то есть? В Екатеринбурге. Мне, во-первых, подарили шикарную картину. Я на ней налюбоваться не могу. Сегодня она мне наконец-то пришла. Вот Она у меня с деком ехала, не со мной летела. У тебя есть одна? Ты можешь ее снять? Я ее сейчас у меня телефон на зарядке. Я сейчас его отключу, и у меня вы выключитесь тогда. Хорошо, не В следующий четверг будем остаться. Угу. Да, она мне, если что, есть в Инстаграме, я ее периодически выкладываю, хвастаюсь мне так приятно. Не ожидала а я, нет. что столько ребят соберется. Они сняли помещение, очень много ребят прям собралось, так душевно посидели. Есть видеозапись с этой встречи, она тоже выложена на Ютубе. И на следующий день мы еще с ребятами, и там мы разговаривали о депривации. Ну, конечно, если будет возможность, то, ну, ребят, наверное, с Екатеринбурга, с Сургута приедет, наверное, человек 10 точно, если, если все у них получится. Вот. Конечно, провели время, ну, просто шикарно. Единственное, что в Екатеринбурге было все закрыто, никуда не сходить, вот, и это немножечко, конечно, оморчало. А так вообще здорово, конечно, с удовольствием встречаться, с удовольствием, столько энергии. Мне кажется, я за счет этого только там и пребывала в этом холоде, за счет ребят. Классно, конечно, здорово. Сейчас у нас идет англоязычный марафон. И в англоязычном марафоне очень-очень прям хотят они увидеть и Настю, которая будет у нас давать свои практики, и в депривации Рима будет давать свои практики. То есть мы потихонечку потихонечку все показываемся, какие, какие мы классные, и это тоже здорово. Единственное, я могу сказать, что вот этот месяц и следующий, там у нас будет совсем чуть-чуть марафонов, потому что реши, решила немножечко их сократить до минимума. Не, не будет так часто больше марафонов, потому что э, много уже другой работы появилось, и сейчас еще, если здорово будет, если с ретритами будем ездить, берем Америку. Да, у них очень, у них, кстати, в Америке очень мало э, вот таких, наверное, эфир с ребятами, которые не кушают и не пьют, но зато у них официальные медицинские э, э, исследования людей, которые не кушают и не пьют. оборот этих исследований нет, но э, ребят, которые выходят в эфир, достаточно много. Но это, конечно же, касается, наверное, все-таки политики. Э, кажд... Поэтому где-то можно вот так сделать, а где-то можно вот так сделать. Вот. Поэтому все это уже, если кто-то, кто постоянно говорит, дайте нам доказательства, что можете, что вы это можете. Это все в открытом доступе, есть на и на YouTube, в Google. Пожалуйста, ребят, заходите, есть официальные исследования, где действительно доказано, что человек может не есть, не пить. И это уже очень много людей таких на свете существует. И люди, которые не спят, они точно так же есть. И ну, на, настолько много исследований. И зубы растут у людей, и на еде, и без еды. Вот. И это все уже высказываются врачи, подтверждают это анализами, подтверждают это какими-то своими исследованиями. Поэтому это настолько сейчас открытая информация. Если вы хотите, пожалуйста, делайте. Можете выбрать себе какого-то проводника, который резонирует. можете самостоятельно идти. <клево> это... Сейчас настолько все открыто, поэтому, мне кажется, даже никаких, никаких сомнений, никаких страхов не должно быть. Это то, что у нас про Америку. Ребята, ну вот здесь вопросы уже немножко пошли по существу. Светочка, по поводу сухих дней. Сухие дни – это когда мы без еды, без воды очищаем свой организм, исследуем себя и свои психические, скажем, состояния, насколько мы привязаны к этим программам еды, вот что-то себе, скажем, себя засунуть, чем-то себя порадовать, пооргазмировать, так по-другому не скажешь, да, получить вот этот пищевой оргазм. Так вот Светлана спрашивает, Ольга спрашивает, почему на сухом поднимается давление и что с этим делать? Пропала ты мне еще раз, скажи, пожалуйста. Почему на сухих днях повышается давление и что с этим делать? На сухих днях повышается давление, потому что у нас кровь густеет. За счет этого повышения у гипертоников густая кровь. Чтобы кровь немножечко разжижить, я уже говорила в эфирах, это, конечно же, очень хорошо приводит кровь в норму. Берете несколько соцветий, 2-3 соцветия, кладете их под язычок и рассасываете. После того, как себя стали получше чувствовать, то на пяточках хотя бы минутки-две походите по комнате на пяточках. Тогда у вас естественной вибрации вашего тела, кровь по венкам, она пойдет более... Более быстро лимфа запустится, и тогда вам будет намного проще, и давление начисать через, вот как гвоздику начнете рассасывать, как у вас пойдут эфирные масла, то очень хорошо снижается. Попробуйте. Да, гвоздика и лаврушка всему голова, сказала Светлана Да. Лавров. Друзья, а Светочка, а еще, вот ты сказала про гвоздику, я вспомнила про гвозди, которые ты заказывала, будучи в Екатеринбурге. У тебя пришли они? Они мне пришли, но ну, ты знаешь, вот они мне пришли. Я, э -э Покажи, пожалуйста. Да. Все-таки они немножко не... Я уже потом поняла, они... Есть у них такие... Не, не совсем они ровненькие у меня, мне кажется. Не, не переживай за это. Нет, за это не переживай, они же ходячие, нет, все прекрасно, прям как у меня, у меня просто мои на работе, я не ношу несколько дней, великолепные гвозди. Мама. Спать буду. Вот, да, а спать на них хорошо прям класть под э, лопатки. И вот так расслабление идет, раскрывается как раз вот вся грудная клетка. Вообще у меня девочки на медитации вчера спали. Ну как спали, лежали 10 минут в медитации. И они потом говорят, а как нам встать? А я забыла, что я их на гвозди положила, двух, два человека положила. Вот, это клево, отлично. Гвозди, как, Светуля, получилось постоять? но у меня еще очень мало получается, то есть у меня получается где-то, вот максимум у меня получилось 4 минуты. То ну, есть я... Получается. У меня как бы был вот этот вот порог болевой, потом меня с этого болевого порога, причем он, не, не, она не такая боль, как обычная боль, она как будто вот снизу какое-то вот это вот жуткое напряжение, и вот после третьей минуты меня будто бы выбросило. Но я, правда, угу. уже сразу сошла. Света, я тебе пришла вот секре секретные материалы. Как Пришли да. тебе секретные материалы, и ты а, просмотришь инструкцию, и еще у тебя получится. Да, Хорошо? я... Потому что у меня даже младший сын стал на Пусть Пока в носках даже становятся дети. Да, так Но он да. у меня бы сейчас стоял, тоже да, станет более смелые. Я в поезде mm -hmm. трехлетних детей ставила. Вот, отлично, друзья. Ну, давайте, что у нас дальше? Смотрите, Глуся спрашивает, завтра эфир с Машей Ратманской про депривацию сна. Хочется узнать побольше. Да, завтра с Машей будет эфир. Она предложила про депривацию сделать. как бы сделаем про депривацию. в в пятницу, в субботу, ну, то есть с пятницы на субботу ночью в 2.30, это, получается, начало субботы. у нас... <coughs> Вот, и там будет на, в прямом эфире как раз будет идти на полстар на YouTube-канале, на YouTube-канале школы автономии и на YouTube-канале на моем. Вот, поэтому куда вот. А, вот я не пойму, звук пропадает только у меня или у всех, друзья, напишите. А пожалуйста. нет, вот мне тоже сказали, что у меня звук заикается. Ага. Да, да, прям пробелы, вот две фразы с пробелами, и мне тоже так вот пришло. Только у Света написано. Ага, только у Светы. Я хочу сказать, что сегодня особенный день. Я много смотрела сегодня своих друзей, которые вот в этих темах, в этих особых темах. И знаете, там был один друг из Бали, и девочка в Питере или в Москве, она вот Цитляна сегодня в эфире. И вы знаете, на самом деле, также эффект эфир Потом возвращались, люди опять входили. Сегодня особая энергия, поэтому уж Простите, так хорошо, что нам дают выйти, и мы уже вещаем почти полчаса. Друзья, смелее с вопросами, смелее, потому что я не, не вижу вопросов нигде, и хотелось бы услышать звуковым сопровождением наших друзей в зиме. Включайтесь. А то идем.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 Но что-то специально я не чистилась, я не делала. На сухих днях, друзья, все сжигается, и нет большой необходимости чиститься. Многие наши астрономы, известные уже так давно, говорят об этом, что достаточно просто сухих дней. Угу. Вот. Мне интересно, вот после того, как твои сыновья, твои сыновья были на встрече в Екатеринбурге? Нет, нет они были, они к бабушке ездили. К бабушке они были, у бабушки, к у папы, да. Они этого они не видели, но видят. они... А, они же всегда видят твои уже эфиры, они же участвуют, ну, по крайней мере, сидят, спрашивают. Вот растет ли... А, некое уважение а, к тебе изо дня в день, они подрастают, они начинают уже понимать культуру вот этого, я не знаю, даже непитания. А как это происходит вот именно у твоих сыновей как ведет вот эта прогрессия за эти 8 месяцев, что они видят? Ну, они, конечно, можно сказать, что они такие, как у меня, как два взрослых мужичка, очень рассудительные. Уважение, да, конечно. То есть они, они себя очень четко проявляют как, как мужчины, как полноценные мужчины. Даже не, не прикасаюсь, это безусловно их, чтобы там, не дай бог, я какие-то там пакеты потащила. там еще. А то, что касаемо еды, я уже, наверное, говорила, у нас культа еды. У нас нет дома завтрака, обеда и ужина. То есть, если они захотели, они пошли. По... У нас нет такого, что там мы все вместе с... Но бывает такое, что прогуляться. Но вот такого у нас, конечно же, нет. Мы немножечко отличаемся, наверное, от других. И когда мы говорим о каких-то праздниках, то мы в первую очередь начинаем искать какие-то там выезд куда-нибудь с палатками, что-то там где-то покататься, где-то это именно какой-то активный образ жизни. То есть у нас нет, что если какой-то праздник, то мы пошли в кафе, в ресторан, либо дома сели, поели. У нас это уже, оно отпало. Все равно все понятно. Пропадаю, Да.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 пропадает да ну я вот если честно не знаю даже почему пропадает попробую все, все нормально все равно понятно но все понятно иначе мы тут вообще не вырулим да. вот. и Сейчас. поэтому да конечно но нет страха никакого нет но единственное я могу сказать что когда когда вот это только начиналось обостренные запахи обостренные звуки обостренные цвета обостренное восприятие другого любого другого человека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 Um, так, это мы говорили про uh, запахи про вот эти все моменты. И я пропустила вопрос, и он звуча, звучит так. Uh, вот смотрите, вот здесь смотрите. Света, как ты относишься к катушкам? или биорезонансу, помощь депривации сна. Ну, катушки Мишины, насколько я понимаю. Ну, я да, я поняла, но я их не знаю. То есть я, я их слышала, что они такие есть, но я про них даже не читала, поэтому ничего не могу сказать. Я могу вам сказать, что все, что касаемо депривации сна, если ты не про что такое депривация сна если ты не побывал в тех состояниях именно в состоянии депривации сна а не просто убирание сна механическое то тебе наверное никакие катушки не помогут если ты не понимаешь что там делать да сначала хотя бы почитайте про фазы сна а, есть несколько фас сна, и, Светлана, всегда рекомендуешь, да, 15 плюс 5. Это я хорошо задумала. Да, да. Вы а. хотите словить именно состояние, но они на еде вы никогда не поймаете то состояние, про которое можно сказать, что вот это как раз это и есть то волшебство, которое с нами случается. А на, на организме, который выполняет свою действ, свое действие какое-то, он у вас никогда не переключится на внешний мир, он все время будет во внутреннем, во внутри, внутри себя. Вот. И поэтому э, вот это состояние, оно будет у вас просто механически, и, наверное, от него особого смысла не будет. Не спать, чтобы не спать, но это, наверное, глупо. А именно, чтобы словить состояние, и, и ради этого состояния мы как раз и идем на <со>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 образовался, да, какая-то? Да, да, да. Нужно вернуться туда и осознать, что там произошло. Узнаться, честно, докопаться. А зачем это? Потому что это, потому что это, да? Как да. Об этом говорила. Почему вот это? Потому что вот это. А что из этого? Так-то так-то. Хорошо. Ну, еще вопросы. И два вопроса, прям в одну и ту же тему. Угу. А, значит, Мустафа пишет. Дело сухие, но не более трех дней. Все еще на веганской диете. Волосы лезут, лезут шматами, и зубная эмаль слезла. Что делать? И тут же пишет Сергей, что между сухими питаюсь фруктами и овощами, и заметил, что зубы разрушаются. Свои рекомендации? Угу. Ну, во-первых, волосы лезут – это процесс обновления клеток. Они в любом случае будут лезть. И нужно смотреть, как веганская диета, они бывают очень разные. То есть есть некоторые веганские диеты, что они, но ну, не совсем, наверное, корректные для нашего организма. Но в любом случае, если мы говорим о том, что лезут волосы, это я бы вам порекомендовала все-таки делать какие-то массаж головы, чтобы регенерировать именно клетки, регенерировать именно луковицы, чтобы они начали закрепляться. Под лезут именно те волосы, которые на сегодняшний день уже как из старых луковиц, или как это сказать, просто я проходила этот процесс, и у меня действительно лезли волосы очень сильно. Потом они восстановились, они, ну, я не видела ни одного человека практикующего, у которого вылезли волосы и больше не выросли. Они, наоборот, начинают расти, потом еще гуще, еще лучше, еще, наверное, там, пигмент у них начинает вырабатываться иной другой это действительно есть это нужно перетерпеть все что касаемо зубов то зубы я все-таки бы рекомендовала они у нас есть и они у нас э, нам пока еще нужны и все что касаемо зубов их наверное э, во-первых если вы едите какие-то фрукты то фрукты они сжигают Едите какие-то фрукты, это нужно обязательно споласкивать чем-нибудь щелочным, ну, вот содой можно споласкивать до таким очень слабеньким раствором, чтобы не оставались именно вот эти вот кусочки, которые будут дальше доедать эту эмаль у вас, которая выбеливает, да? нам выбеливать сейчас не нужно. И если вы пьете очень много соков, то соки пить только через трубочку, чтобы не максимально этот вот напор от зубов и обязательно каким-нибудь предметом то есть ну, сейчас в аптеке продаются очень много вот этих вот а, детских для, для зубов вот детские кусалки для зубов продаются в аптеках вот ее знаете так как мы находимся на той диете которая не предполагает, что на, на очень большая нагрузка на зубы идут, идет, а до этого мы с вами жевали и мясо, и хлеб, и там какие-нибудь сухари, и все это требовалось значительного усердия для наших десен, что сейчас они как будто бы атрофировались, и чтобы вот этого не было, тренируйте свои зубки, тренируйте свои десны, начинайте вот эти вот колечки, там колечки всякие, там игрушечки, они именно для зубов, для детей, вот их начинайте вот так вот жевать, тренировать именно десны, которые будут обратно скреплять ваши зубки. И полоскать, конечно же, после еды полоскать. Если есть такая проблема, то, конечно, полоскать, чтобы пища не оставалась на зубах. Если пищи на зубах не будет, и будет вот эта вот тренировка десен, то они у вас очень быстро начнут восстанавливаться. И еще нужно обязательно учесть тот момент, что зубы наши, в наших зубах больше всего нервных окончаний. Вы, наверное, все знаете, все чувствовали. Когда болят зубы, это просто караул. Наверное, ничего не сравнится с зубной болью. И так как у нас там все нервные окончания, все-таки, наверное, нужно задуматься, какой образ жизни вы ведете. Потому что в первую очередь, если вы нервничаете, если вы переживаете, если вы вне несогласии с самим собой, если вы обманываете сами себя, то в первую очередь это будет, будут страдать зубы, во вторую волосы, в третью ногти. Это неотъемлемый факт. Это именно наши нервы, зубы, волосы и ногти. Не кальций, нервы. Вот, отлично, благодарны за ответы. И вопрос, поможет ли прополис? Я так это понимаю, относительно зубов. А, не могу сказать, не могу сказать, поможет ли прополис. Я не пробовала. У нас есть вопрос от Анны. Угу. Сейчас Угу. Добрый вечер. Привет, слышим. Видим. У меня вопрос такой, я давно его хочу задать, но как-то оно. Аня, погромче, очень плохо слышно, прям поближе к микрофончику, пожалуйста. Да, это у меня без наушников так плохо. Так лучше нет? Левеж, погромче, скажи раз-раз. Раз-раз. Я плохо слышу. Наушники. Я пока от... наушники принесу. Попозже чуть-чуть задам вопрос. Ну вот. Так, вопрос, вопрос. пропал у нас. Окей, выхожу из сухих на талой воде от, Ири... от инны. А сама делаю, как вы относитесь к талой воде, Светочка. Я вообще так, наверное, к воде отношусь достаточно нейтрально. И мы как раз с девочками разговаривали, что такое вода. Вода, какая бы она ни была, это тот информационный источник, который невозможно очистить полностью. И талая вода, если мы говорим не о горных речках, а именно о воде, которая там колодезная, которая… родники, которая у нас течет из-под крана, неважно. Вся вот эта вода – это вся вода, которая из наших грунтовых вод, из, снизу, с земли. А что у нас в земле находится? В земле у нас находится, как правило, все то, что мы, что мы с вами хороним. Это любые вещи, любые предметы, это люди, это животные, это все, что есть в нашей земле. И представляете, вот э, вода все это омывает, потом это нам как бы это очищают, и вы еще пытаетесь это очистить, и потом с, с, вот очищенное пьете, но всю информацию вычистить вы не сможете. Вы не умнее воды. Вы не сможете ее сделать нулевой после того, как она набрала в себя всю эту информацию, а вы, думая, что вы <coughs> такой молодец, и сразу же ее раз и вычистили просто вот эти вот заморозки и разморозки. Но немножечко это все-таки, я это понимаю немножко не так. Вот. Поэтому вода, наверное, да, это самый мощный растворитель в, на, на нашей земле, который существует. И она на каком-то этапе нам, конечно же, необходимо, нам необходимо, она, чтобы промывать, но если ваш организм чист, то, наверное, я бы все-таки не стала расслаблять наше тело, которое может вырабатывать до 2 литров жидкости ежедневно, поэтому, наверное, все-таки позвольте своему организму добывать самостоятельно то, на что он изначально рассчитан. Иначе, если вы откажетесь от одной функции организма, потом от другой функции организма, а чему мы тогда ждем-то от нашего организма? Если сами не даем ему работать и вырабатывать те компоненты, на которые он, в принципе, по физиологии рассчитан. Угу. Так, про воду все понятно, я думаю, друзья усвоили. Уже неоднократно Светлана говорила. И Анечка у нас включается. Давай, да ну, я надеюсь, так лучше. Вау, да, очень но, <клес> э, вопросик такого характера. Я каждый раз, когда захожу на чистые дни, где-то на третий день начинает сильно кровоточить десна. Во-первых, э, во вот этот жуткий вкус э, во рту, вот это, вот этой, Крови сразу меня сбивает с моих, с моих целей. Вот. Вообще, хотела поинтересоваться, может быть, есть какие-то, не знаю, рецепты, вот немножко это смягчить как-то или что-то? Просто mm -hmm. придет какой-то ответ на этот вопрос. Ну, смотри, во-первых, зубки, когда кровоточат, это говорит о том, что... Опять же, то, что мы сейчас говорили, это десны расслабляются, и зубки начинают шататься. Зубки начинают шататься, за счет этого они как бы э, раздражают э, в, внутреннее, то, что внутри, у, между зубом и десной, все вот это вот раздражают своими э, частями, так скажем. да, Но я не стоматолог, не могу правильно сказать. И поэтому начинают кровоточить. Чтобы нам в тонус ввести наши десны, то покупайте просто обычные вот эти вот для детей, которые для того, чтобы, когда деткам покупают, когда у них начинают зубки резаться, всякие вот эти вот там колечки, игрушки, они продаются в аптеках, стоят там рублей 100, наверное, рублей 50. Покупайте, начинаете тренировать свои зубки. Это первый момент. Второй момент, мы же говорили о гвоздике. Тебе гвоздика не помогает? Ну, как-то все время с гвоздикой тоже как-то что-то я не знаю. Если с гвоздикой не хочется, то попробуй дубовую кору. Дубовую кору точно так же, если на сухих, берешь немножечко там, ну, не знаю, также на там... Она бывает как мелко, как порошок, а бывает прям такими вот полосочками. Угу, вот тоже немножечко да. отлапаешь, и точно так же начинаешь ее сосать. Дубовая кора, она хорошо м все закупляет да. во рту. Я припоминаю, да, вот что-то для десен когда-то. Угу. И обязательно да, нужно тренировать поняла. десны, обязательно нужно тренировать зубки, чтобы десны были в тонусе. Uh -huh. Ну, это, я надеюсь, как бы отпадет, ну, то есть, ну, как бы это ж неестественно, получается, ну, если ты уходишь от еды, то, по большому счету, нет смысла, как бы, вот этот тренировательный эффект. Да, это нет, нежелательный да. эффект. это, это тренировка десна это такая же мышца то есть это же не совсем кость это полукость, полумышца это и не то и не то и не слизистая то есть она что-то среднее как ты же тело тренируешь ты же не говоришь что вот я сейчас не буду носить столько на себе массы можно не тренировать тело могу полежать на диване, ты же его тренируешь, у нас каждый наш орган нуждается в тренировке, мы даже волосы, мы же делаем массаж головы, мы их немножечко подтягиваем, то есть мы тренируем даже луковицы наши. Это безусловно должно быть, как? Мы же мы все должны тренировать. И еще раз повторюсь, что волосы, зубы и ногти – это наше психологическое состояние на данный момент. Если у тебя с зубами проблема с волосами, с ногтями, это касается твоего образа жизни, это то, что ты вне согласия с собой, это то, что ты не можешь решить проблему, о которой мы знаем, да, ты все равно не можешь прийти в согласие с собой. И тебе организм дает вот такие вот знаки. Ну, бывают просто такие обстоятельства, в которых я как раз таки сейчас оказалась, когда ты понимаешь, что ты не можешь сейчас быть, ты, ты должен быть там, где, где ну, как бы, вот ты не хочешь быть, но да, просто понимаю. необходимость, она тебя заставляет это делать. Ну, просто по-другому не, не получается. Ну, вот. Смотри, мы же с тобой говорили, что в, в любом случае, либо ты ситуацию прокачиваешь и делаешь так, что ситуация у тебя меняет либо ты прокачиваешь себя и свое отношение к этой ситуации потому что плюшки же ты можешь найти для себя в любой ситуации и там где ты сейчас находишься ты здесь тоже можешь сделать свои выводы и ты и твои родные которые находятся и рядом с тобой и которые далеко от тебя находятся ты же можешь заниматься не самоедством и не выеданием мозга кому-то, правильно? А ты можешь заняться именно собой. У Я тебя сейчас есть шансы стараюсь, заняться собой. Занимаюсь собой и нахожу в, в данном, ну как бы сказать, окружении какие-то свои плюсы, интересы там и все. Но при всем при этом. Город давит. Но это не город давит, это потому что ты себя э, видишь в другом, ты даже не том, что себя видишь в другом месте, ты боишься оставить то место, от которого, с которого ты уехала, ты боишься, что без тебя сделают не так, как надо тебе, по-честному, да? Ну, я уже, по-моему, даже ничего не боюсь, я вообще отпустила эту ситуацию и, э, в принципе, ничего оттуда не жду. Но если ты честна сама с собой, то это хорошо. А если ты себя пытаешься убедить, то ты, себя, ты как бы оставляешь себе такой длинный-длинный <к lavark> хвост, который за тобой будет тащиться. Ну, это такой очень личный вопрос. Да. Я вообще да. Я не хочу этого мы с тобой поговорили. <с <seu testosterone> Аня, а ты зубы чистишь до сих пор обычной пастой? Нет, я давно пастой не пользуюсь. Я Чем? чистила и просто горчичным порошком, и зубной, зубным порошком, и смесью глины, соли, перца. А я глины. просто... Попробуй перекисью водорода почистить, не просто с водой, один к одному. Я чищу перекисью водорода уже более пяти лет. И мне очень приятно, хорошо угу. и Теперь вот, да, ну, что вместо дезоборанта. Да, что пробовала. Не, вот не пробовала, вот именно реки, спасибо, да. Угу. Ну это так, из моего опыта, у меня тоже э, весны э, кровили, в свое время кровоточили. И после этого я уже все забыла. Да. Вообще, у меня эта проблема была в детстве, всегда они у меня кровоточили, потом как-то я переросла этот момент, но теперь я понимаю, что вот как только я в сухие дни захожу, у меня эта проблема поднимается, заново. Она... Ну, все, я поняла, что? да. Всё, мы ходили, Спасибо. Мы Спасибо за вопрос, Аня. Итак, а значит, да, вот Настя подключилась, у нас пишет действительно массаж дёсен и грамотный уход за полостью Это на самом деле. Даже вот так, и то, и вот кинезио такой метод есть, массаж дёсен, пожалуйста. Вот замечательно. И также меняем руки. Вот это из этого опера. Ну, чем больше массаж дёсен, надевают перчатки даже, в косметологии, когда массируем лицо, то туда, туда загоняем пальчики. На самом деле, там, где нет а, гимнастики, где нет а, проработки, мышцы атрофируются, как все это сказала, и, соответственно, они укорачиваются. А что им остается еще делать? Они будут тянуть, и все там, вот эти все процессы происходят. Вот мышцы, когда не работающие, они же сокращаются. Вот этот процесс происходит. А, поэтому, мне кажется, это самый лучший способ – массаж. Массаж десен, потому что раз мы перестаем жевать по привычке, то, естественно, нам нужно каким-то искусственным способом эту гимнастику продолжать mm -hmm. делать, но уже без еды. Так, Тоже сосание пуговки, да, Света? <laughs> это все к этому. <laughs> вот. Я тут как-то хотела пустышку взять, не пустышку, а вот соску, которую на бутылку mm -hmm. Нагибает ее И вот туда палец у меня, все сыновья, оба сына, они сначала палец туда запихивали большую соску, а потом соску уже в рот. Вот так было оригинально, может быть, и нам иногда нужно это делать, вот, как говорится, до смешного доходит, но лайфхаки, они, наверное, уже да. придуманы ранее. Вот. Ну что ж, друзья, да, значит, что у нас, как и чем, кто-то спрашивает, я не поняла, а как и чи чи чистить зубы и язык. Ну, это что у тебя, как у тебя лично? Мы так тут советуем, а вопрос у да, тебя. Я редко чищу зубы. Поэтому как-то вот я, я не знаю, я не заморачиваюсь, но если мне прям совсем захочется почистить зубы, у меня еще какая-то паста прям совсем легкая, детская есть, я даже не знаю ее название,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 Вот. и тоже можете, вот, пожалуйста, крутой массаж получится. Да, супер. Надо посмотреть, что там нового изобрели в аптеке, уже продают. А вот, у нас человек с именем таким греческим, трудно мне понять, но спрашивает. Вы рекомендовали, Светлана, по утрам после пробуждения походить на пяточках, но у меня пяточные шпоры. Особенно на правой ноге пытался походить, но боль неимоверная. Что мне делать с пяточной шпорой? Что делать с пяточной шпорой? Во-первых, нужно вам хотя бы пять дней, потом передышку сделать ванночки делать ванночки с магнезией, как она правильно называется, сульфат, сульфат магния продается вот в таких пакетиках. В аптеке. Один пакетик, ну, тазик себе готовите, теплой воды, минут на 20 разогреваете хорошо ножки в этой магнезии, потому что магнезия, она вытягивает все всю лишнюю жидкость, на чем основывается вот эта вот шпора, потому что шпора она без жидкости она образовываться не будет. Понятно, что она сейчас уже у вас стромбовалась, но тем не менее потихонечку нужно будет ее, как бы из нее все лишнее вытягивать, и она будет потихонечку отходить, она будет становиться более мягкая. После того, как вы 20 минут погрели ножки вот в этой магнезии вы сначала делаете небольшой массажик, сами себе где-то шпора, а потом смазываете йодом, просто йод, йодом смазываете. Вот. И попробуйте так 5 дней, потом передышка дня 2-3, и еще хотя бы 5 дней. И вы уже почувствуете, подойдет вам этот метод или нет. И пяточки тогда не трогаем, их не напрягаем, на, на них не нужно ходить. И для вас вот это хорошее упражнение будет, но это для всех хорошее упражнение. Это а, с утра просыпаетесь и первым делом хорошо-хорошо подтягиваетесь. Хотя бы раза три. Слышим, слышим. Принято. Отлично. Да, здесь уточняют по поводу мирикиси а, и так далее. Но, а, Пропорции, ребят, каждый сами свои составляете. Я раньше делала один к трем, а теперь я делаю, просто намочила щетку, до да щетку налила перекись водорода и так вот чищу. потом просто хорошо все. То есть все в практике, все индивидуально, как у нас в России принято, на глазок. Да. Так, ну что ж, я смотрю здесь, да. Спрашивают по поводу эмали на зубах. Я не знаю насчет эмали, друзья, но ласкать рот однозначно нужно, о чем Светлана чуть-чуть раньше говорила сегодня. Вот. Ну Здесь про соду с Америки рекомендации. Да, это хорошо. Там, на Айхерби и, и так далее. Сода действительно великолепная, что из Америки, что из Германии, я, я подтверждаю. Вот. Ну что ж, друзья, я вижу, что у нас вопросов нет. Если у нас еще кто-то захочет включиться в данные секунды момент в зуме, то welcome. Если нет, то мы будем сейчас финалить. Светочка. Что еще хочется тебе сказать сегодня в наш необычный день? 14 число уже не загораем, через 3 дня, и у тебя будет уже 8 месяцев, правильно я так, um, Марта, да? Наверное, не, не считала. 8 месяцев будет через 3 дня уже. Вот. Вот. Mm -hmm. Хочется сказать, что, ребят, присоединяйтесь к марафонам. Сейчас сделаем их по, по, пореже, будут они поменьше. Поэтому успевайте к новогодним, к новогодним праздникам, приводите свое тело и свою психику в порядок. Поэтому с огромным удовольствием с вами проведу время на марафонах. Вот. Единственное, что на, на каждом марафоне так привыкаешь к ребятам, что потом не хочется их отпускать. Здесь, Светочка, еще есть, появился вопрос, уж ладно, mm -hmm. сделаем исключение, сегодня такой день, но у нас уже через 10 минут открываются ворота, уже портал, нам нужно успеть зайти, друзья, поэтому сейчас вопрос такой, значит, Настя Волкова, вышла на сухие дни, сейчас второй день, все хорошо, только пить хочется, держусь, подскажите, как мне лучше практиковать, пока хочу быть на сухих, сколько получится? но ну, и тут же хочу очиститься ментально и физически исцелиться. Ну, когда, когда, если ничего не беспокоит, а просто э, сушит во рту, то самый лучший, самый действенный способ – это, конечно же, берете просто пуговку средних размеров и начинаете ее просто в рот кладете, начинаете ее сосать. Ну, идет сосательный рефлекс, вырабатывается слюна. И наша слюна – это наш самый-самый лучший нектар, который существует для нас. Который нас вычищает, который нас промывает, как ни одна никакая, никакое лекарство, никакая трава с этим, с этим так не справится идеально. Поэтому самое лучшее, конечно, без всяких добавок в идеале – это со своей слюной. И пуговка вам в помощь. Да, Сосите пуговку, друзья. И а будет у вас, у вас Амрита. Да, а вот, божественная. Ну что ж, и все, я думаю. Да, у нас здесь вопросы закончились, посыпались благодарности. И я все передаю их Светлане благодарности. Спасибо. Я с огромным удовольствием принимаю и вам тоже отправляю. Замечательно. Ну что ж, мы в финале. Переходите по ссылкам во все группы телеграм-канала, инстаграма. Пишите письма, готовьте вопросы, практикуйте, друзья. Ну, а мы полетели, и у нас идет подготовка, таким, скажем, уверенным ходом к нашим зимним встречам. Так что ищите место, давайте хорошо помедитируем на то, чтобы это место проявилось, чтобы люди, дома все к нам пришли своевременно, и мы встретились и провели этот уникальный переход с 21 на 22 год вместе. Хорошо? Огромное еще раз спасибо. Очень До новых встреч, дорогая. Пока.